Здравствуйте! Сегодня я хочу еще раз поговорить про корешки. На примере этих двух орхидей я хочу высказать свое мнение о том, нужно ли углублять глубок... эти растения и сажать так, чтобы все корешки были спрятаны. Вот так вот. Здесь то же самое. Это растение мне досталось, это уценка ночная орхидея, и естественно не все в ней идеально было при покупке. Вот здесь, в этом месте, вот, и чуть ниже находились два цветоноса, которые были безжалостно выломаны и остались две таких нехороших ямы, так скажем. Вот. И при пересадке этой орхидеи, я естественно обработала эти раны от цветоноса, отгнили, вот. но решила посадить орхидею не заглубляя, чтобы ну, уменьшить риск попадания сюда инфекции. Вот. Ну, такой вот вид имеет эта орхидея, и несколько месяцев она уже у меня, она благополучно вот нарастила еще несколько корешочков воздушные и выпустила вот цветонос, который, я надеюсь, скоро процветет. Влажность у меня довольно-таки высокая месте содержания орхидей, Поэтому корешки не пересыхают. Орхидея чувствует себя вполне нормально. Я не знаю, что бы с ней было, если бы я ее посадила по всем правилам, как говорят, углубив вот так вот наши корешки в грунт. Вот еще одно растение, которое тоже мне ну, которое тоже Взята в оценке. Вот на этом цветоносике внизу начались не очень-то приятные вещи. Вот, можно рассмотреть э -э, гниль. Здесь был убран еще в магазине лист. Вот. Э -э, потому что, наверное, серьезные были дела. И я поэтому посадила не так вот, не до сих пор, а чуть выше. Ну, ничего, видите, вот эта орхидея у меня два месяца. Начались у нас уже расти корешки. В горшочке тоже растут корешочки. Вот, на э, старом цветоносе у нас вот пошла одна стрелочка, маленькая веточка. И вот вторая готовится к цветению. И мы расти. Вот такую семенную коробочку. Я думаю, что э, не всегда нужно слепо выполнять те рекомендации, согласов... которые гуляют по интернету, что срочно, если у вас корешки вытащили, вышли наружу, срочно пересаживайте, углубляйте. Зачем? Если вы пересадите растение, которое дает стрелочку срочно, оно переживет все-таки шок. Какой-то эта стрелочка может немножечко приостановиться в росте. Цветоносик. И, а может и вообще остановиться в росте. Мне кажется, что... Даже если у вас здоровое растение, но сейчас оно готовится к цветению, не стоит его беспокоить. Оно процветет благополучно, и вы потом пересадите. Также, если сейчас, ноябрь месяц, конец ноября, и в это время пересаживать растение, я думаю, тоже не стоит, потому что... Если у вас нет подсветки, день короткий, растение не получает достаточно света, у него все процессы замедленные, у вас может небольшая ранка при пересадке, на корешках появится при пересадке, и вы просто загубите свое растение. Это мое личное мнение, можете не соглашаться со мной.